23 февраля 2019 года сегодня проходит массовое мероприятие от различных организаций КПРФ, Левый фронт и еще других ⁇ возложение цветов возле вечного огня ⁇ как никогда стоит вопрос защиты тех товарищей, которые не боятся и высказывают свою позицию. Таких, как Геннадий Андреевич Зюганов, который не побоялся назвать олигархов ворами. И теперь они его за это судят. Таких, как Бессонов. И, и этих людей можно перечислять и перечислять. Поэтому еще раз хочу сказать, мы все вместе сегодня должны сказать честно. Мы наших товарищей в обиду не дадим. Мы наших товарищей будем защищать. Поэтому мы Являясь истинными защитниками Отечества. Будем его защищать на последний датный крови. Ура, товарищи! Будем, будем! А -а -а -а! а -а -а! Давайте. Добрый день, информагентство Литокол. А, вот хотел бы узнать вас по поводу сегодняшнего дня. Что сегодня отмечаем? Ну, 23 февраля. Так сказать, это бывший день Советской Армии и военно-морского флота. Угу. А как вы считаете, почему праздник был переименован? Ну или сегодняшний праздник. Ну потому еда, что Советского Союза как такого уже, уже не существует, там каком? В первом году, да. Угу. И, соответственно, у нас сейчас нынче Россия, Российская Федерация называется по-другому. И, соответственно, вот и переименовали День Защитника Отеч Отечества. А вот такой вопрос, не считаете ли вы, что сегодня праздник он превратился в своеобразный гендерный праздник, как и 8 мая, что больше происходит потребление каких-то товаров, ну, для, особенно для мужского пола, 8 мая, марта для женского пола, ну какой-то своеобразный день потребления больше? нежели да, праздник. Ну, вот. ну, не знаю, это все зависит, от как говорится, от себя. Не знаю, я так не считаю. Для меня лично, на первом месте, это, естественно, Красный день календаря, это 9 мая, ага. вот. а затем уже Новый год. А 23 февраля, это, так сказать, ну, просто люди отдыхают. И, в принципе, нет, ничего такого зазора ага. нету. Я думаю, считаю, что нет. И... Праздник, он на то и праздник. Ага, хорошо, и вот за последний вопрос. Кого сегодня будет защищать Российская армия? Россию богатых, либо Россию бедных? Ну, вы меня этим вопросом повергли в ступор, так сказать. Ну, с... сами понимаете, так сказать, вопрос такой немного политический, в кавычках. Давайте оставлю без комментариев просто. Хорошо, спасибо, что ответили. Все, да спасибо. Вам спасибо. До свидания. Всего доброго. Добрый день, информагентство «Ледокол». Будьте добры, ответить на такой вопрос. Что сегодня празднуем? 23 февраля, День защитника Отечества, угу. День Российской Армии. Хорошо. А как вы считаете, почему был праздник переименован в 95 году? Но он назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня он День защитников Отечества. Блин, хороший вопрос. Честно, не знаю. Угу. А, так, тогда более простой вопрос кого сегодня будет защищать российская армия россия бедных либо россия богатых россия богатых к сожалению И это неправильно спасибо за ответы Ой, да, да прямо засму... добрый день информагентство ледокол ответьте пожалуйста на несколько вопросов связанных с сегодняшним днем вот допустим что сегодня празднуем а празднуют сейчас день защиты а как по-настоящему то называется это день создания красной армии а как вы считаете с чем вот именно связано переименование этого праздника не стал ли он обезличенным да, я не знаю И вот еще такой вопрос. Кого сегодня будет защищать ну, российская армия? Россию богатых или России бедных? Да я думаю, все-таки народ. Я думаю. Ну, просто есть у нас народ те, кто владеет частное собственность средства производства. Это олигархи, чиновники. Есть, вот как мы с вами, наемные работники. Так вот и... А. И эта Россия разделена. весь Россия рублевка и Россия замкади, как говорится. Ну, есть такое. Но... Я, я даже не знаю, как армия. это отнесется? Тут, правда, разделение общества-то, я согласен. Разделение на богатых и бедных, это точно. И много бедных. Больше бедных. Спасибо за ответы. Добрый день, вот, информагентство «Ледокол» хотел бы у вас узнать по поводу сегодняшнего дня. Что сегодня празднуем? 101 годовщину советских вооруженных сил и военно угу. А как вы думаете, почему сегодня называется день по-другому? С чем причина Россия, связана? Россия. Да? Не стало бы безличным случайно. Одно другого у меня как бы самое как бы без да? Да, Но... Советская армия это тоже защитники угу. отец. То какой отечественный защитник? Отечество буржуев это одно. А отечество советское это другое. И разница очень большая. Народное отечество Просто народное. не перепрыгнешь эту разницу. Угу. Да. И вот заключительный вопрос. Кого сегодня будет защищать российская, российская армия? Россию бедных или Россию богатых? Конечно, бедных. Конечно, народ, Нет, а не парни, олигархов однозначно. Да. Тут даже вообще без вопросов. Нет, вопрос он задал хитрый такой. Да не хитрый, тут понятно. Дело а защищать и границы в целом государство можно. Да. А можно внутри чего-то защищать? Нет, но вопрос был конкретный. Да. Олигархов народ да. будет защищать да. и армия будет. Да. Или же народ будет защищать? Конечно, народ. Да. Спасибо за ответы. Да, я Нет, я а, вопросы такие. А, с чем связана сегодняшняя дата? Все. Сегодня 23 февраля, день советской Армии, вот. А, вот мы сегодня видим, что было организовано мероприятие массовое по поводу возложения цветов. А, этот, как бы, В российских разных городах проходят акции протеста недовольства ухудшением ну, жизни в России. Но в Рост-Челябинске это больше напоминает ностальгирующий праздник. Вы так не считаете? Почему он ностальгирующий? Очень много людей его празднует. Никакой ностальгии. Все обыденно. Угу. И современно. Хорошо. И последний вопрос. Кого сегодня будет защищать Российская армия? Россия богатых или Россия бедных? Я думаю, Россия бедных. Спасибо за ответы.